Приветствую, друзья, на своем канале. В этом видео я покажу, как заработать на чтении писем на vmail.ru. Перехожу в свой аккаунт. Сейчас у меня есть прочитать 34 письма. Заходим в письма. Выбираем любое письмо. Стоимость писем зависит от таймера чтения. Вот, к примеру, стоимость 0,0. 0008 доллара переходим на него жмем по ссылке и ждем пока кончится таймер можем почитать если интересно все письмо прочитано можем закрывать вкладку смотрим что у меня сейчас 2 доллара 75 центов 2 и 3 процента ну, обновляю страницу вот уже 3 агент можем еще одно письмо прочитать здесь же так рекламируются плохие сайты в которых э, обман везде ну можно не верьте особо в эти сайты. Покидаем. Смотрим. Обновилось уже 39. Ну все, друзья. Ссылочку я для сайта дам в описании. Всем пока.